Привет, любители поклацать клешнями! Сегодня снова я, Игорь Ингвас и Женя Понь, и в этот раз мы рассмотрим, как уничтожается наземная техника на карте чинжоу и Рур. Как и в прошлых выпусках, мы будем использовать наш любимый аппарат P-40 Kitty Hawk, и первая карта у нас чинжоу а нашей целью является средний танк тип 97 Чиха. Как вы могли заметить, техника уничтожения изменилась, мы точно так же заходим сзади на танк под углом от 10 до 15 градусов и стреляем в заднюю часть башни. Уничтожение этих танков в первую очередь, естественно, будет интересно любителям советской техники, а в особенности пилотам Б-25. В предыдущих выпусках многие спрашивали, сколько нужно потратить боекомплекта для того, чтобы уничтожить один танк или колонну танков. Так вот, самолет-оператор буквально потратил пол боекомплекта на три танка. Естественно, на этой карте многие замечали, что японцы выигрывают по наземной технике, за счет того, что легкие доты уничтожаются гораздо проще, чем средние танки. Да и команда советов обычно оставляет желать лучшего. Вот так плавно мы перешли к следующей карте, на которой мы покажем, как можно уничтожить немецкий средний танк ПЗ4 в модификации H. Многие из вас помнят недавнюю карту в режиме события, когда американцам не хватало буквально одной-двух наземок для того, чтобы выиграть. Так вот, ребята, если вы хотите победить на этой карте и еще при этом заработать нормальное количество экспы, то уничтожайте немецкие средние танки. У вас не должно возникнуть проблем, так как браунинги, особенно с лентой для наземных целей, вносят ПЗ-4 просто на ура. Ну что ж, на этом третий выпуск завершен. Нам осталось показать буквально еще 3-4 танка, которые можно уничтожить из 50-го калибра. А точнее это будут Т-34, Т-34-85, ИС и ИСУ-152.